Всем привет! В этом видео мы покажем, как можно установить и использовать платформу ATAS владельцам компьютерной техники Apple. К сожалению, установить ATAS прямо в операционную систему Macintosh на данный момент нет возможности, но мы покажем, как это можно сделать с помощью эмулятора Parallels. Скачиваем и устанавливаем Parallels на Macintosh. Установка займет примерно 20 минут. Принимаем лицензионное соглашение, вводим имя пользователя и пароль администратора и заканчиваем установку. Запускаем Parallels и выбираем «Установить Windows из образа». В нашем случае установочный файл Windows находится на флешке, поэтому выбираем USB-диск, далее «Офисные программы» и нажимаем «Создать». Выбирайте настройки и язык для своей страны. После установки необходимо авторизироваться в личном кабинете для скачивания платформы ATAS. Если вы еще не зарегистрированы, то заполните форму и вам на почту придет письмо с логином и паролем для входа в личный кабинет. Ссылка на видеоинструкцию по регистрации находится в описании к этому видео. После входа в личный кабинет в разделе «Загрузки» скачивайте установочный файл и устанавливайте ATAS для Windows. После установки на рабочем столе запускайте ярлык ATAS Platform. В открывшемся окне вводите свой логин и пароль из письма, сервер авто и запускайте платформу. На этом все. Теперь вы можете использовать АТАС через программу Parallels. Поделитесь этим видео с другими пользователями техники Apple. И до встречи в следующих видео.